Всем привет дорогие друзья! С вами опять на связи я Волшебство и я опять приветствую вас всех на своем YouTube канале Заработай в интернете. Сегодня речь пойдет о пяти интересных биткоин кранах, на которых мы можем заработать неплохое количество сатошей. Так ребята, давайте перейдем непосредственно к обзору кранов и поговорим подробно о каждом. Итак, первый кран ребята, вот как он выглядит и здесь мы собираем сатоши каждые 30 минут. Выиграть мы здесь можем от 300 до 100 тысяч сатоши. Для того, чтобы начать собирать сатоши на данном кране, мы должны сначала указать свой биткоин кошелечек. Я уже свой указал и, естественно, разгадать капчу. Давайте, собственно, это проделаем, чтобы вы наглядно могли видеть, что к чему вообще. Здесь очень интересная иногда выскакивает капча. Если она встретится нам на одном из экранов, я обязательно вам расскажу, как ее разгадывать. А пока собираем а, вот, ребята, вот, собственно, капча, смотрите. Э -э вот здесь вот написано, нажмите по очереди, вот эти два слова, йогурт, лоунд. Сначала идет йогурт, а потом лоунд. И мы должны именно в этом порядке нажать, а потом выбрать «Я человек», то есть доказать, что мы не робот. Если, ребята, мы что-то сделаем неправильно, не в том порядке, то нам напишут, что «Извините». К сожалению, вы допустили ошибку, пожалуйста, проделайте процедуру еще раз. Вот, к примеру, что-то у меня не получилось. Мне приходится повторять сбор Сатоши с данного крана, Ну, ничего. Видимо, просто я давно не заходил на кран и забыл его обновить. Итак, соберем еще раз. Опять, что здесь... Earth, Sun, Earth, Sun. Так, я человек. Нажимаем и ждем. Вот, 400 сатоши, ребята, были добавлены на наш баланс. Чтобы это увидеть, баланс отображается в левом верхнем углу. Вот это сатоши, это ваш баланс. Мы должны перезагрузить страничку. И только тогда обновится баланс. Вот, вы видите, 400 сатоши у меня на счету. Ребята, для того, чтобы вывести сатоши, мы должны нажать на клавишу Cash Out. Здесь, ребята, такой есть нюанс: мы можем вывести сразу 20 тысяч непосредственно на любой кошелек, который захотим, либо же вывести все в любой момент на наш Faucet Box кошелек, то есть на тот кошелек, который мы зарегистрировали при входе на данный кран. Я выбираю Cash Out to Faucet Box. Мне нравится Faucet Box. Faucet Box я им часто пользуюсь, поэтому я выведу свои сатоши именно сюда. Нажимаем Cash Out to Faucet Box и ждем. Вот, страничка обновилась и написали, что 400 сатоши были отправлены на наш FawcettBox. Нажмите сюда, чтобы проверить. Ну, давайте, собственно, нажмем и проверим, платит ли данный кран или нет. Так, ждем, пока загрузится FawcettBox. Опустимся, собственно, и посмотрим. Вот, ребята, вы можете видеть, что Earth Bitcoin 400 сатоши получено. Значит, это говорит следующем, что кран работает отлично и кран платит. И как вы видите, 400 сатоши я выиграл, а это не самый максимум. Можно выиграть и 100 тысяч сатоши. И здесь мы собираем сатошики каждые 30 минут. Вот такой хороший краник. Это кран номер один, ребята. Таких кранов сегодня я вам продемонстрирую 5. Следующий краник, ребята, он называется Bus Bitcoin, то есть автобус Bitcoin. Здесь то же самое, мы указываем свой Bitcoin кошелечек, после чего нажимаем разгадать капчу, то есть я не роб. Разгадываем капчу. Здесь опять же будет, наверное, вот эта веселая капча. Вот здесь мы должны по порядку опять указать слово спорт, понг, шоу и пинг. Итак, сначала спорт, понг, шоу и пинг. И теперь нажать я человек. Вот такие интересные тут, не всем всегда понятные капчи. Итак, ребята, что мы видим? Что... 301 сатошину я выиграл. И они поступили мне на баланс. Здесь баланс отображается в клавише cash out. Вот мы должны сюда нажать и мы увидим, что на нашем балансе 301 сатошина. Для того, чтобы вывести, мы должны нажать клавишу cash out to faucet box. Нажимаем. И опять поступила надпись, что 301 сатошина была отправлена на наш faucet box. Давайте посмотрим. Переходим опять же на Faucet Box. Ждем пока страничка подгрузится. Опускаемся в самый низ. И смотрим, что бас биткоин 301 сатоши нам начислил. Это говорит что? Что кран работает кран платит. Итак, переходим к следующему кранику, ребята. Это Free Bitcoin называется. Free Bitcoin кран. Здесь точно так же. Биткоин кошелечек. Разгадываем капчу. Разгадываем капчу. Подтверждаем, нажимаем Get You Satoshi, подтверждаем, что мы не робот. разгадывать следующую капчу, Viola, Alta, бета, бит, и Tune. Я не, я человек. Нажали и ждем обновления странички. Итак, и здесь мы выиграли 301 Satoshi. Опять же, для того, чтобы вывести, мы нажимаем на клавишу Cash Out и нажимаем Cash Out to Found box. После чего, опять же, нажимаем «Проверить». Я для чего это делаю? Для того, чтобы убедиться, что кран действительно платит. Ребята, я вам советую иногда периодически проверять. Вот Free Bitcoin 301 Сатоши были начислены. Значит, ребята, данный кран также отлично платит. Четвертый краник. Опять же, от 301 до 5000 Сатоши мы можем выиграть каждый час. Здесь мы точно так же разгадываем капчу. Ничего сложного нету. Нажимаем «Claim you Сатоши приз». Здесь опять разгадываем интересную вот такую капчу и нажимаем Я человек. Ждем выигрыш опять 301 сатоши. Нажимаем опять Cash Out. Зачем же нам хранить сатоши на нашем кране, если мы можем их сразу вывести, они на кошельке целее будут, правильно? Итак, 300 сатоши отправлено. Нажимаем Проверить на Faucet Долгое получается видео, ребят, но зато мы проверяем и видим, что Краник платит. И этот кран, ребята, платит. Отлично. Денежки поступают. И последний кран. Кстати, на нем я уже собрал, Сатоши. Вот вы видите, 500 Сатоши были получены на ваш баланс. Здесь тоже такая же система, как и везде. Вводим кошелек, разгадываем капчу. И Сатоши поступают на баланс. Для того, чтобы вывести, нажимаем клавишу Cash Out И нажимаем Cash Out to фаусет Box. После чего страничка опять же обновляется. И опять заходим проверить на фаусетбокс Box пришлили Ice Bitcoin крана нам сатошики и видим Ice Bitcoin 500 сатошей получено. Вот такие вот 5 интересных биткоин э, кранов, ребятам, я сегодня вам предлагаю. Первый вот этот краник Air Bitcoin, второй Buzz Bitcoin, третий Free Bitcoin, четвертый Art Bitcoin и пятый Ice Bitcoin. И, ребята, здесь мы можем выигрывать от, как я уже сказал, от 300 до 100 тысяч сатошей. На других кранах прессы чуть поменьше. 301 тысяч, И на последнем кранике на ICE 200-10 тысяч. Сатоши мы можем выиграть каждый час. Вот такие вот интересные 5 биткоин кранов сегодня я вам предоставил, ребята. Поэтому для тех, кто еще не успел зарегистрироваться и не начал собирать сатоши с данных кранов. Регистрируйтесь, краны платят. И край платят сразу на ваш фаусетбокс. А я считаю, что такие краны это отличные краны, где мы можем сразу получить за нашу работу, вознаграждение тут же, на наш кошелечек. Вот так, ребята, опять же, попрошу вас всех подписаться на мой канал в YouTube, заработая в интернете, чтобы быть в курсе всех последних обновлений и новостей. На этом у меня все. Ссылочки на все пять кранов оставлю сразу под видео. До новых встреч. Встретимся, услышимся. Всем пока.